Наш богатырь на коне, после жданного боя, Скачет, несет родине славу. Вдоль дорог веселится народ. Никакой богатырь не чита нашему, Чужак не победит богатыря нашего, Но есть в народе нашем злой род, И в дружине богатыря есть урод. Злит наш народ злой род, И злословит в богатырской дружине урод, Хочет править народом злой род, Хочет смерти богатырской урод. И урод тайком поиграл с богатырским мечом, В ножнах меч запечатал он сургучом, Богатырь не махал после боя мечом И не знал, что недвижим меч сургучом. Ликовал наш урод, предвкушал и злой род, Сильный рыцарь врагов недалек от ворот, Сильный рыцарь стоит, а за ним его тьма, Его тьма, как и он, ненасытна до зла. Бою час недалек, вот и наш богатырь Против вражеской тьмы, без дружины, один. И от смеха врага, Богом нежно храним, В поединке сошелся с избранником зла. Богатырь, что есть сил, потянул за свой меч И сорвал его с ножными, отражая удар. Замахнулся, как палкой, и ударил о шлем. Рыцарь на спину пал с раздавленным лбом. Прекратился злой смех, и рассеялась тьма. Из народа на время ушел сатана. Вышел сам из дружины богатырской урод, Богатырь на коне, у дороги народ».